Всем привет, на. с вами Крудекс. Кто-то сдох, кто-то сдох. И к нам пришел нехороший червяк. Такой очень хороший человек. И сейчас сдох А меня спасло то, что я был в заду. Вообще вот не так и было. Это не смешно, это печально. Я патроны не купил, у меня патронов нет. Я тебя предупреждаю. Мммм, хахахаха Не, а знаешь, о я смеюсь? Потому что я убиваю этого тупого червяка своим столом И это не изменяет того, что это не смешно, а печально Это, это смешно Ни хрена тут говна летает Хахахахаха И есть, какой простой босс, слушай, давай второй убьем тебя сразу же Этот стол просто лавит его. Вау Вау Это бред Ты что сейчас нашел Блин, ты его переагривал и он нашел в другой метр за тебя Спасибо Я хочу сразу, давай сейчас сразу убьем второго, потому что это какой-то перебор, если честно. Что за бред? Чего? Что за бред? Ты же сказал, сразу убьем второго. Ты наркоман. Ты все как говорил. А ты тебе сразу взял душу что ли? Как ты? Ну? Нахрен ты ее взял? Как скажу. Понятно. какой там блядь, слушай. ты сдох, блин? Ну так я стал не ему место. Как раз думал, что судьба? жалко что ли? Блин, это классно. А, oh, wow. Власть наверх, я. Рыв говна. Давай еще одного. У нас есть? Нет. Нет, быстро скрафтим, потому что я хочу, потому что. А что мы с ним вообще выбиваем? Сори, я не могу тебя слушать. Сейчас. выбиваем короче но сейчас тебе дам суток сейчас быстро скрафтю, короче еще одну призывалку может две призывалки здесь какой-то слон что ли с крокодилей мордой ходит где это дерьмо я вызываю молодец я патрон же не купил еще забей забей забей ночь Убийство червяка на дому. Угу. В лабиринте, из которого нельзя выйти. Но, ну, кстати, а так даже проще убивать их всех в нашей арене. Он тут запутался и все. А я удобно так варенье убиваешь. убиваешь. Что? Его варенье убиваешь? Чего? Ты его убиваешь в варенье? По-моему, это не я его в нашем убивают. Не, я так и понял. Просто ты говоришь, он запутался. Я думаю, ни хрена не запутался. Это, по-моему, ты запутался, потому что он тебя убил. Да, ты, как сказать, не наблюдал. Я он не наблюдал. Я все, все равно в доме своем. Что мне бояться умереть в своем доме? Тебе, ты должен бояться того, что мы сейчас просрем босса. А Почему мы его должно... должны просрать. Потому что если мы оба умрем, то будет весело. А если будет весело, то просрм просто реагенты и время и так далее. Бывает, давай, давай, давай, давай, ч ты дохнешь, блин? Ты раздражаешь меня, я не могу так сосредоточиться. Должен же я хоть раз свидетельствовать звуч него. Где он вообще? А я откуда знаю, блин? Сразу вызываю следующую <плодинка> блин, а мы спойл это крутая штука. Так, там он хилпоинт, значит, я могу быстро вам ощущаться. Если мне захочется это сделать я это быстро сделаю он доел дох да? так не дохни какие танчи как я могу не дохнуть ты, ты, ты не ну, убишь а не танчишь если честно если хочешь мой с... а так вот почему он так сильно просвидает это проспало ну, так много тихо Недавно я говорил, как будет выглядеть эти хрени, которые будут питать во всей карте и убить его. Где Дима игра решила мне подарить вид этого бреда. Чтобы я увидел. Бум. Иди подбирай. Ну наконец-то я иди подбираю. Но. Ну это первый и последний раз не не yeah. подожди, подожди, не в этом смысл. Где-то есть еще лут, который он дропнул, я не знаю, где он находится. А, вон он, вон он, он, до дубил копытный На земле, значит, да? Ой, жесть, червяки, такая простая вещь, оказывается. Я даже, прикольно, я набрал, короче, весь рюкзак коушенов. У меня деньги нет знаешь как поступил сейчас знаешь как поступил как то как сказал не как то а как то как-то дурочка я все равно ничего не взял ой да ладно ты взял лут с двух боссов всего-то ничего не взял. Всего-то лутс двух всего-то боссов. Ну, всего-то да? с двух боссов. Уложи весь с боссов. Я хочу глянуть и оценить, как у нас дело. Я еще взял гранаты, хотел посмотреть, а что -то как они будут взрываться. А что-то как-то и не замечаю у себя в сумке. Вот что ты ну, понимаешь? Ну, это вот реально. Вот... Great feeling potion. Hello D bar. Это такой слиток. в of my... Нет, Это такая душа. Слитка. Ты положил его в сумку? В сундук, точнее. Ты нажал кукстак? Ну да. А кто знал, что, оказывается, в сундуке он есть? Понятно. И душу уже же тоже. Душу я сейчас хочу у какашки расспросить нафига не нужную. Так возьми одну стучку и расспроси, мне хочется глянуть, как у нас ситуация с ресурсами. выбор 9 достали прыгающие хрени почему? ну как их растакать? правой кнопкой так они не растакиваются если бы направо рас... ну, а сейчас растакнуется ну само такой ноооуху нуп у нас 114 свитков у нас все сдохли. Вот Хринь. что. <смех> Пожалуйста, кого на самом деле. <смех> <Вот>. Тебя. <смех> что делается его душ? Вроде как мини-шарк, точнее мега-шарк. Или... Может мега-шарк, может мини-шарк. Я не помню нужно звонить. Отлично, ты предположил не то в... Не в, не в тот сундук. Жесть. Не то в не тот сундук. Да, я так и сказал, не то, мне тот сундук. Ну да, я и так и повторил, не то, не тот сундук. Тебя что-то не устраивает? Тебя что-то не устраивает? О, пришел твою расспрашивать. Хом... Да я только их со стойку. Иди бери тут порошок. Это пикакс АКС ничего делать не будем это все муть. Это... Нигде мой расспрашивать. Откуда знаю? Где там на улице с какой-то стороны? М -м. о так, джангл ки. Коррапшн ки, кримсон ки, хэллоу мега вроде... Ради... А, нет, копьё это раньше. Можно на раньше. И лайт-диск. А, господи. Он... А, понял, что такой такое, нахрен, лайт-диск. Когда диск становится светлым. Блин, а чего ключики такие дорогие? Это черт знает. Потому что в них находится Uber вот что-то. Ну, Все равно, они слишком уж дорогие. На самом деле они ни хрена не дорогие, потому что убить каждого босса по разу. Что-то выкинул душу босса. Говорю, убить каждого босса по разу это вообще проще простого. Потом ...фрозен... ну вот смотри, вот там темплки, который падает с Пантеры. И.. Анималд делается из чего-то там. Я не знаю, из чего он делается на самом деле. А hey, ладно, но на эту сервис стоит заканчивать. Мы целых двух или трех, трех даже а не двух. Пяти, пяти, пяти. Да Подожди, ладно. Почему? Не, мы убили одного. Один сам что пришел, он... и два мы призвали. Все нормально. Я трех. Призвал? трех мы призвали. Да ладно. А, ну да. Ну четыре уже, значит. И, и глазик. Че? Еще глазик. Глазик не, не глазик.